Всем привет! На связи Fissark. И сегодня мы подеремся в игре Street Fighter 5. Да, уличные бои. И не будем сильно разглагольствовать, начнем на кнопочку ранговый матч. Нажмем на поиск. Кстати, почему я решил Street Fighter сыграть? Помню, в свое я детство был я в лагере назывался он Зеленая улица. И там был такое здание, где. Ребята заседали и играли в Street Fighter, но это было, конечно же, не на компах, это было на соньках, а также играли на компах в CS-очку. Я такой: а почему бы мне не погрузиться в это время и не скачать на напоказечку Street Fighter Сима, поскольку он сейчас раздается бесплатно временно? И я это сделал, я позволил себе эту возможность, и сейчас мы ожидаем противника. Итак, мы играем с левой части экрана. И тут у нас вот на выбор два. Ну, на не дали выбор, но не факт. Я думаю, одно и то же все это дело, поскольку персонаж никакой не помен... не появлялся, другой. Так, барашек. Я не, вер... не сверну со своего пути. Так. Ой, что-то они вообще жестко накачанные, Все ребята такие, а Давайте ему надаем-ка Оба Но пока он надавал нам, а Так Оба-на Ты что, будешь нас бить, а Так Получай Оба Ничего себе, я что-то наделал Что-то нажал И, оба Получай по морде Ах ты ж. Ой-ой-ой. Я тоже хочу. Адукет. Я сделал КО. О, Как же это жестко. Как же это тяжело. Это не какая-то вам МК. Это. Это стритфайтер. Адукит! Адукит! Ах ты зараза! Ну-ка, ну-ка, что ты там андукки, да? Так? Ах ты ж зараза! Так? Так? Давай, давай, давай, оба! Я его сделал! Фу, это что за жесткий бой? Ой, это капец какой-то. Получено достижение. Кажется, кунг-фу. Что-то там. Фу, это что за бой-то было? А? Это просто какой-то капец. Закончить бой или сыграть еще раз? Ну что, будем ли мы этому парню давать еще одного леща? Давайте попробуем. Я не знаю, сделал он это, нет. Ага, он решил тоже сыграть против нас. Ху-ху! Какие-то Наруто! Ты долго будешь эту хрень делать, а? Так. Так. Ты ч, офигел, э! Да ты запарил, а? Бедный мой геймпад, а? О! Что-то новенькое вылетело. И что-то новенькое. Э! Так. Ты что, подрасчитал, да? Я все понял. Барашки, одинит. Ну что, давай одинит. Ну чё, ты одул ты дал. Я тоже нашел, как штуку делать, а? Ах ты ж зараза. Так. Оба-на. Выбил я из него все и вся. Так, один-один. Давайте его задулкин. Так. Ах ты. Ах ты ж. Да ты че будешь меня троллить а о что-то я сделал ах ты ж гад о что-то еще сделал я не знаю как я это делаю но я это делаю да чтоб тебя Так. Ай-яй-яй. Давайте. Еее, я сделал ко! это капец. Фу ху у это что за дикие бои? Получено тысячи, достигнут первый уровень. Это просто какая-то жесть. что, для первого раза победить восьмой уровне, думаю, это круто. Давайте поставим лайкусик под видосиком, подпишемся на канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить еще видосики. Ну и напишем комментарийчик. Напишем, да, давайте напишем. С вами был Офис всем огромное спасибо за внимание и всем пока!